Всех приветствую, друзья и уже наши текущие партнеры. В этом видеоролике, техническом, я хочу вам показать и продемонстрировать, скажем так, провести небольшую экскурсию по такой программе, как Zoom. Zoom мы используем каждый день. Общаемся с нашими партнерами. В общей конференции проводим также прямые эфиры на форсаже. В общем, это та программа, которая помогает нам в ведении бизнеса. И сейчас я хочу вам показать основные инструменты, которые каждый из вас обязан знать. Итак, я сейчас буду показывать экран своих двух телефонов, потому что. Что мы сегодня будем с вами говорить о системе iOS, которая базируется на телефонах Apple и система Android, которая в нашем случае базируется на телефоне Samsung. Начнем, пожалуй, с Apple. Итак, первое, что нужно сделать, это, конечно, установить программу Zoom. Она бесплатная, поэтому заходите в Application Store и, соответственно, вводите сюда Zoom или Zoom. И поскольку у меня уже программа скачанная, у вас будет, естественно, иконка, как кнопка «Скачать». После того, как вы ее скачаете, вы, наж... вы нажимаете «Open». Когда открываете окно, это вот самый такой основной будет у вас интерфейс. И все очень просто на самом деле это. И вам нужна, по сути, только одна кнопка. Это вот зелененькая, с левой стороны сверху, вы видите, да? Называется она «Начать конференцию». Собственно, с этого и вы будете начинать всегда конференцию. Нажав эту кнопочку, у вас предлагает, значит, возможность включать видео сразу же при трансляции, либо не включать. Я всегда выбираю не включать. Почему? По одной простой причине, что если, допустим, мы встречаемся утром, либо кто-то скидывает вам неожиданно ссылочку, да, чтобы так не было, что вы там взъерошенный, к примеру, там не умытый, не одетый, чтобы люди не испугались вашего внешнего вида, ну и вы сами, да, поэтому ну, рекомендую, как говорится, всегда ее выключать. Значит, и нажимаете начать конференцию. Подгружается и началась конференция. Значит, на что я обращаю внимание? У вас выскакивает такая табличка, которая просит что-то сделать. В нашем случае она просит выбрать звук устройства, с которого вы будете говорить. Нажимаете всегда верхнюю кнопку, вот это Wi-Fi или отправка данных сотовой связи. Нажав на нее, у вас снизу появляется микрофончик. Вот вы всегда можете звук выключить и включить. Также обращаю ваше внимание, когда вы заходите на конференцию, всегда выключаете звук. Потому что вы будете отвлекать какими-то шумами, может быть у вас дети, там еще кто, то скажем, спикера, да? Я всегда говорю тоже, если не уважаешь свое время, уважай спикера. Если не уважаешь спикера, если не уважаешь время спикера, уважай время свое. Поэтому давайте уважительно относиться к себе и к спикеру. Поэтому всегда выключайте звук. Ну вот тут также настройте камеру. Скорее всего вам нужно тоже будет ее настроить, чтобы вас не только слышали, но и видели. Вот как вот сейчас я говорю и вы сейчас меня видите, как я записываю свое видео. Идем дальше. Теперь, на что я обращаю тоже ваше внимание, так это обязательно поставьте свою фотокарточку. Фотку, как это принято сейчас говорить. Фотокарточка. Чтобы желательно было ваше лицо, но у меня вот такая оригинальная, с купюрой в кармане. И чтобы внизу у вас обязательно было прописано, вот вы видите, ваше имя и фамилия. При этом можете писать на кириллице, можете писать латинскими буквами, это в принципе не важно. Как вам удобно, потому что когда заходят люди на конференцию, партнеры, у нас 30 человек, и когда висит у кого-то какой-то силуэт и непонятно какое имя, то ли iPhone, то ли модель какого-то телефона Android, а то, знаете, вы даже не знаете с кем вы разговариваете и может быть так, что эти люди вообще могут быть залетные, поэтому, чтобы не было залетных, обязательно обозначайте себя по имени и фамилии и поставьте фотокарточку на главный вид вашего дисплея, зума имею в виду. Дальше, что очень важно, я вам покажу, как сейчас скопировать ссылку и скидывать ее другу, подруге, партнеру. С тем, с кем вы будете общаться. Значит, на iPhone акцентирую ваше внимание. Нажимаете ⁇ Участники ⁇ Тут будут отображены все участники, поскольку я один. Сейчас больше никого нету. И с левой стороны у вас есть кнопочка ⁇ Пригласить ⁇ И четвертый пункт, четвертая, скажем, кнопка называется ⁇ Копировать ссылку приглашения ⁇ Ссылка уже скопирована. Дальше вы переходите в любой из мессенджеров, вы просто вставляете в поле ввода ссылочку и отправляете. Человек заходит, и он попадает к вам на конференцию при одном условии, что вы ему дали добро туда попасть. Что я имею в виду, сейчас я вам как раз таки об этом и расскажу. Значит, переходим сейчас опять в Zoom, и в Zoom есть такой момент, который называется «Зал ожидания». Вот у вас он находится под вторым пунктом, вот можно его выключить, можно включить. Я всегда включаю, потому что, когда люди будут заходить к вам в комнату, зум будет отображать, что кто-то хочет попасть к вам на конференцию, и вы решаете его впустить или не впустить. Следующий момент, который вам нужно знать, это демонстрация экрана, потому что чаще всего мы используем программу Zoom именно для того, чтобы транслировать наш или экран своего партнера, точнее, чтобы он его транслировал. И таким образом нам легче ориентироваться, что он делает, допустим, при помощи регистрации или показ какого-то чата и так далее. Значит, что нужно сделать? Также заходим в Zoom, мы с него и не выходили, нажимаем кнопочку посередине, поделиться, и у вас в самом верхнем углу кнопочка «Экран». Нажимаете экран, и у вас уже идет трансляция, то есть вам ничего дополнительно нажимать не надо, как на андроидах, я потом вам это покажу. Все, значит, можете не переживать, идет запись, и все, что вы транслируете сейчас на своем телефоне, да, чтобы вы не делали там, на десктопе, к примеру, там, либо какие-то ссылки, допустим, вот, при регистрации, да, когда вот мы делаем регистрацию, сейчас идет трансляция, чтобы вы понимали, и люди, которые вы сейчас с нами были на конференции в Zoom, они бы это все дело видели. Чтобы выключить демонстрацию экрана, нажимаете «Поделиться» экран и «Остановить демонстрацию экрана». Все очень просто. И вот еще важный момент. Когда ваш партнер захочет тоже транслировать экран, он этого не сможет сделать по той причине, что вы являетесь организатором данной конференции, и вам ему нужно разрешить соответственно эти действия. Что вы делаете? Мы нажимаем три точки с правой стороны. Внизу нажимаем также «Безопасность» и разрешаем всем участникам демонстрацию экрана. То есть этот вот тумблер, который называется, так и называется «Демонстрация экрана», вы его включаете, и, соответственно, ваши люди, ваши партнеры, кандидаты смогут без проблем, беспрепятственно транслировать свой экран. Ну а теперь давайте перейдем на систему Android, я вам покажу, как это все устроено именно на этой системе. В принципе, все то же самое, вы переходите в Google Play, вводите программу Zoom, я уже вот ее ввел, нажимаете кнопочку «Открыть», вас же будет опять же таки зарегистрироваться, поскольку мы уже Соли зарегистрированы, все то же самое, только немножко отличается чуть-чуть другой интерфейс. Нажимаете кнопочку «Начать трансляция», Также все, да, можно включить видео для всех и для вас в том числе, при входе в конференцию, но я рекомендую выключать. Нажимаете «Начать конференция» и мы попадаем в конференц-зал. Немножко дольше подгружается, чем на айфоне, но тем не менее. Вот у Оли стоит уже фотокарточка, сразу видно, что она. Дальше у вас на андроидах появляется вот такая вот надпись Wi-Fi или отправка данных сотовой связи. Не пугайтесь, это настройки вашего звука. Нажимаете именно сюда, вот на эту белую рамочку. Нажимаете на белую рамочку, тут понятно ОК. И, таким образом, звук уже вы настроили, он будет с вашего устройства. Также рекомендую, не рекомендую, а настоятельно рекомендую, чтобы вы всегда звук выключали, когда заходите на конференцию. Ну, также, да, есть камера. Можете включить камеру, посмотреться, настроить камеру, как она вообще работает. Вот, все хорошо, нормально. Выключаем ее. И теперь э, настройки те же самые. Дополнительно делаем все то же самое, настраиваем, значит, чтобы не было зала ожидания, либо он был наоборот, или он включен, и делаем демонстрацию экрана для ваших э, приглашенных, которых вы запустите на свою конференцию. Когда вы дел хотите сделать демонстрацию экрана, у вас нету поверх всего списка слова «экран», оно немножко спущено ниже, вот оно находится именно здесь, посередине, и тут немножко нужно сделать больше действий, манипуляций, начать. И вот пошла демонстрация экрана, я так полагаю, сейчас уже все четко видно. И вот чем хорошо на Android, есть такая окантовочка, которая показывает о том, что в данный текущий момент у вас идет запись экрана. Единственный момент, почему-то не работает одновременно запись экрана в зуме. И именно запись экрана самого телефона, потому что для урока я вам сейчас пишу как раз таки запись экрана с телефона. Поэтому я сейчас эксперимент ставить не буду, но будьте уверены, все так же делается. То есть, ну и соответственно, чтобы запись экрана выключить, вы нажимаете «Остановить», она останавливается, ну, собственно говоря, и все. Все то же самое, как и на телефоне марки Apple, система iOS. И вот еще что хочу сказать. Для базового пользователя, то есть для нас, если у вас Zoom не проплаченный, то вы можете использовать всего лишь 40 минут конференции, затем вас выбросит, при этом Zoom вам скажет заранее, что у вас заканчивается время за 10 минут до окончания. Ничего страшного, не пугайтесь, делайте заново ссылочку, скидывайте вашему человеку, заходите и продолжаете общаться на те темы, которые вы общались. На этом все, друзья. Самые основные инструменты в программе Zoom я вам показал. Скачивайте, регистрируйтесь и до встречи в следующей полезных технических видеороликов. Пока.